Привет, дорогие гости и подписчики канала Мое Хобби. С вами Надежда. В одном из прошлых видео я поделилась довольно простым способом, с помощью чего можно ровно повесить любую лоскутную картину на стену. Напомню, что это 4 кармашка на изнаночной стороне лоскутной картины. А сейчас небольшое продолжение этой истории. В два нижних кармашка нужно положить плоскую дощечку Длина ее должна быть такой, чтобы она плотно легла в кармашке, но при этом не растягивала их. Такая дощечка будет выравнивать лоскутную работу по нижнему краю. А благодаря своему весу она еще оттянет нашу картину немножечко вниз. Таким образом лоскутная работа снизу примет правильную свою форму. В верхние два кармашка необходимо вложить точно такую же по размеру дощечку. Она будет играть двойную роль. Первое. Она выровняет лоскутную работу по верхнему краю. И второе. С помощью ее мы повесим лоскутную картину на стену. Вот таким образом выглядит лоскутное изделие с изнаночной стороны. Далее тонким сверлом я сделала две дырочки на противоположных концах дощечки. Потом я взяла толстую нить Сложила ее вдвое, продела через эти две дырочки и крепко завязала. Вместо толстой нити, конечно же, можно использовать шпагат, леску или капроновую нить. И уже за эту петлю я повесила свою картину на заранее вбитый в стену пластиковый крючок. Крючок выглядит вот таким образом. На его обратной стороне имеются 4 острых гвоздика которые очень хорошо заходят в кирпичную стену благодаря ударам молотка. Такие крючки надежные и выдерживают вес картины около 5 килограмм. Такие крючки я покупала в салоне, где изготавливают багетные рамы для картин. Я думаю, что такой способ выравнивания лоскутных работ, которые должны висеть на стене, будет хорош для средних размеров изделий. Надеюсь, этот вариант будет для многих полезен. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!